О, Гвайчик, Салют, братишка. Как дела у тебя? Молодой профессор, блин, в этой шаваре. Мои нормально. Скучненько только, когда не работают. Максимально. Что я аж зачистил в прямой эфир, блин. Напишу, напишу, родной. Я не ездил никуда еще. Я, если бы поехал, где это было в пределах разумного, я бы обязательно тебе написал. А так я еще не ездил никуда. Вы кем работаю, блядь, Официантом. фастфуде По рэппу. Трек с альбом до конца недели доделаю. Сам самому не имеется. Я уже и снипет сделал, и инстасторисы сделал. Короче, и все, что можно, там все сделал. Надо допилить общий звук сейчас просто. Мы сделали бит, в принципе, выровняли капу, и теперь надо это просто все совместить. И все. Да я просто не буду отвечать больше на эти вопросы. Можете писать сколько хотите, мне похуй. Абсолютно. Беспонтовая акция это все. Райбэн это очки. Давайте общаться. Я сам налог с собой не хочу вести. Мне и так скучно. С долбом не балуюсь больше. В 2019 году решил завязать с этой хуйней. Серьезно. Я устал. Я набалывался в прошлом году очень жестко. С этим альбомом, со всем остальным. Поэтому нет. Часто став прямых эфиров, потому что скучно, когда не работаю. Я встал, начал вставать в 7 утра. Вот представь, мой день теперь идет как, как полтора дня, как два. Я обычно просыпался в 4-5, в а теперь я стою в 7-8, ну не позже 9 край. И я хрен, мне делать нечего пару в течение дня. Вот я зачастил уже с прямыми эфирами. Дравку можно по праздникам, но типа сам за ней не бегаю. Вообще такой хуйни нет, она меня сама находит, как правило такая вот история. Слушай, с ними про сложно сейчас, на самом деле, с классными битмарями. Очень мало интересного в последнее время я слышу, что начал слушать вообще электронщину и прочие какие-то моменты, чтобы искать эксперименты. Бегать бы начал с кайфом вообще. На курсы по вокалу надо записаться. Репетитора по английскому надо нанять себе. И тогда вот я скажу, что я молодец вообще. Нельзя дотратить полжизни на сон. Это так Бога вообще, когда ты встаешь в 4 часа дня, и ты понимаешь, что там уже полдня прошло, а тебе делать нехуй. Ты, по сути, проснулся, пожрал, уже день заканчивается. А ты такой ебал, продрал. Отвратительная хуйня. Вообще пиздец. Так нельзя жить. Я вообще со следующего альбома уйду в электронную музыку, блин, заебал этот рэп. Нет, это, конечно, так абстрактно я выражаюсь, но какие-то эксперименты точно нужны процентов. Да нигде я не работаю, вы че, ебанулись, что ли? На студии я работаю. Когда я говорю, что я не работаю или там хочу работать, я подразумеваю только студию и все. Имеется в виду над музыкой. Вот. Не курить бросать да буду. Не сегодня, только Доставщик суши, да Да не скажу, что много, нет Концертов пока не даю Не скажу, что это какие-то там бабки пиздец Ночная жизнь говно Поменяй ее, братишка, тебе будет лучше. Корсар, сигарива, нет, не знаю, что это такое. Я только капитан был, помню, курил, когда пиздняком был. Потому что они мажорные такие. Да не хочу я делать дреды, я уже сто раз говорил. Дебильная история. Раком главное не заходи в нее. Все нормально у тебя будет. Не, на доске не катаю. Я пробовал пару раз. Разъебался очень сильно. И больше что то желания не возникло. Да, влюблялся, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Наверное, к счастью. Да и я так сейчас смотрю на эти вещи. Да вообще не надо, чтобы тебе что-то вкатывало. Вкатись от саватиков с соком. Не хочу и пробовать ваши сигареты, блядь. Я уже заебался их пробовать. Мне этого парламента, блядь, за глаза и за уши. Минус два у меня зрения а ты на руках не несут какого-то определенного смысла. С правой стороны просто все, что мне в голову взбредет, с левой стороны янг-мертвый с набитого всю руку, и все, больше ничего. Рисовать да пробовал. Я в детстве очень любил. Я граффити рисовал, помню, у нас был. период тут пиздиковский классный, Мы бомбили, ходили. У меня до сих пор Монтана баллончики дома валяются. Потом просто пробовал рисовать. Бросать не пробовал, прикиньте. Вообще. Ни разу. То есть я себе мысль как-то заряжаю в голову, а до того, чтобы я начал борьбу прям активную, не доходила ни разу. Ну как тут дойдет? Я то, блядь, сидел, там, понятное дело, вообще хуй бросишь. То потом вышел... Это трэп, шмэп, вся хуйня, и что-то как-то вообще не расставался с этими папиросками. Вот пора бы уже. Да, такое чувство а, какой-то оглушенности, что ли. В и непонятках. От, отвыкшие от всего, вообще от свободы, что ты вообще где-то находишься, как будто в, в другом мире. Концерты будут только после альбома, я думаю. Я раньше не собираюсь этим заморачиваться даже. Да, вот, и сейчас подходит как раз этап того времени, когда я уже заебался на самом деле просто. Банально. Три года. 14, по-моему, не пиздец, 14 это было, или там 15, не позже. Да, да, да, новый трек буквально вот сейчас я до конца недели его доделаю и сдам его заливать. Так как у меня в этом месяце днюха, я попрошу залить побыстрее его чуть-чуть, чтобы успеть в январе его выкинуть. Бум, стризи, это абстрактно все было больше. Выйдет, будет вам столько альбомов, сколько вы заебетесь слушать даже. Следующий тракт лирика. В прямом смысле этого слова. Совсем старый уже буду. Не буду, у меня башка грязная. Поэтому и хуй вам, не волосы. А я не помню, что я показывал в мае, если честно. Я столько всего уже показывал, все выпустить не могу. Да-да-да, ну не так будет называться, но типа там припев этот, да, этот трек, только он звучать будет жирнее, потому что я его доделал. Да, покушал. Спасибо. Сейчас надо будет еще покушать пойти. Забудь. 25. Пиздец вообще. Что это такое? Я не знаю. Это ужас какой-то. То, что я включал демку на трансе, это вообще хуйня полная. Типа по-другому будет звучать. Не в плане того, что он как-то там видоизменится, там бит стал совершенно другой. И вокал поплотнее. Ну, короче, интереснее стало намного. Там же демка была пустая, считай, там только драмка, гитара была живой и все. А там теперь мы еще бит прописали под, под это все дело. Короче, будет прикольно. Да, походу, она не выйдет, да, там какая-то хуйня. Что-то наснимали, наснимали, чел потом загасился, забил хрен, но ну, я не стал его задрачивать, и все, и, и все, короче, на этом. Ой, да слава богу, что она пропала. Это такой ужас вообще, не интервью это какая-то хуятина поставили камеру прям снизу, так, чтобы мне куда-то в ноздри снимал этот объектив свет, какой-то цветной диванчик москит этот напротив меня, там прям в упор это ужас какой-то, какие-то вопросы я еще глупенький, тоже только вышедший там какие-то понты кавачу сижу короче, хуйня полная вообще а не интервью надо если прийти куда-нибудь к человеку адекватному который будет задавать мне адекватные вопросы и раскроет меня, как не знаю, как личность, что ли, чтоб я комфортно себя чувствовал. Тогда можно интересно поговорить, пообщаться. А это не интервью, это залупа какая-то полная. Да, Дим написал, да, пиздатый. Учитывая то, что я еще как кура лапы все это делаю, ну, то прогресс есть уже. Если не забивать хуя, а продолжать это писать, как я хотя бы там 1 две демки в день, то через полгончика можно будет уже нормально долбить. Начал музыки я с демки, написанный в баночке, мы поставили микрофон в банку из-под орешков, и я накидал какой-то англоязычный фристайл, потому что до 16 лет я считал, что рэп на русском языке вообще не может звучать нормально. К Дудю, если я пойду, у нас будет драка за правый стул, у меня не рабочая сторона такая же, как у него, поэтому я не знаю, я не знаю как мы там будем, блин, сражаться за это место. К Бойзу не хочу идти, потому что не хочу. И все, не знаю. Да, как бы не то, что я там должен какой-то пройденный путь рассказывать, еще что-то, просто поговорить о том, что я есть вообще в этом мире, как-то так, что ли. Ну, как бы раньше был, да, сейчас много чего интересного, помимо Ливайна. Он свое уже отпел, так сказать. Больше и не надо, там больше полторы тысячи треков. Гру глупо было бы требовать от человека еще что-то. Ты хочешь, не хочешь, не воли ты испишешься. Никто никого не забыл. Орешь, что ли, совсем? Никак. Видеоблогером стать. Нет, спасибо. Я бы поснимал бы какой-нибудь to -day. На самом деле. Если бы у меня ходил со мной, я, я куплю себе человека какого-нибудь, скажем так, попозже, который будет ходить со мной, и снимать day to -day. Может быть, интересная хуйня получится. Но сам ходить с этой камерой, это пиздец, глупость какая-то. Исполнителей, которых я слушаю в последнее время, сложно тебе сказать даже. Но ну, сейчас мешанины из электронщины, Кани Веста и каких-то старых треков. Больше на ностальгию сейчас пробивает. Что-то свежака вообще нет нормального. Или я уже просто старый стал, что тянет на, на ретро, скажем так. Да, кому вместе с Владиком придумали ник. Можно сказать, что он мне его придумал формально. Что я буду делать, когда я спишься, начну писать музыку? Если слова закончатся, буду говорить через музыку, значит исключительно. Или еще чем заниматься Интересно. Да, вот именно какой-то если слово такое стояло, есть что-то в этом да. Спасибо тебе. Да существуют ли чё, ебанутые такие вопросы-то задавать вообще мне? А чё ему не существовать-то? Пацаны просто сидят, я один. Я же не буду набирать здесь РПГ из малолеток каких-то новых. Я над собой работаю. Пацаны потянутся, будет весело. Молодец, чё тебе сказать. Конечно, считаю. Да, я уже объяснял, почему я зачастил с эфирами. Потому что у меня теперь день начинается в 8 утра, стабильно. Ну и в течение дня я думаю, нет-нет, когда мне хуй делать, я могу выйти сюда попиздеть, включить видеоблогера, так сказать. Не слушаю я русских исполнителей, только поющих девочек я слушаю. Вчера искался на сэмплы, кого можно из русских девочек взять. Еще что-нибудь такое. Не, не, не, точно не рэперов, короче. Если из русских исполнителей кого-то слушать, то... Точно не Рыберов. Да нет у него хита со мной. Не знаю кто это вообще. Может, сам там прилепил никнейм свой. Я хуй знает, нет, не знаком. Да я вот пытаюсь пока выходить сюда почаще. Потому что я жил как зомби прошлый год весь. Просыпался в 4 часа дня, ложился спать в 7 утра и меня настолько это я думаю, а попробовать, если жить как человек, это к чему-то приведет и это приводит к тому, что я стал чувствовать себя лучше и проще, питаться чаще и дело больше успевать сделать. Не всегда со смыслом, нет. И есть со смыслом татухи, есть портаки так от них уделать. И потому что денег хотел, потому что чем Мэйна слушал, вот и занялся криминалом. Вы же не знаете, что за музо-то стреляло в то время, когда я первый релиз взял. Да вообще была такая стилистика. Атланты, там, Гучи Мэн, Вака Флака, Брикс Квад, Джеда Джуисман, Янг и прочие чуваки. То есть это пиздец вообще, что за музон был. Там на них, на их клипы посмотришь, это это одни наркотики, пушки, бабки, вся хуйня. И я еще пиздюк, конечно, я вдохновился этим. Во все время виноват трэп. Истина. Я не знаю, кто это такие. Мария Чуйковская вчера послышала, вот у нее бокал классный, крутая украинская какая-то певица. Феррари Бойс, да, и прочие вообще движухи. Тату Версачи логотипной логотип на руке набил первое, потому что у меня ремешок был, блядь, в этот момент надет на мне. И я такой, да бей похуй". <laughs> вот это первое татуха так и выглядело. Ну и у войны конечно, кайфовал в пиздюковстве. То есть вот эта совокупность всех этих исполнителей, она и дала. Да ну нахуй. Это все глупости какие-то нарезать, что-то там, гоупрошку. У меня гупрошку вон есть, здесь у него кореша, можно спиздить ее на районе. у него взять в аренду, так сказать. Но только этим заниматься, что-то никакого желания у меня нет. Я вообще не представляю. Это должно происходить от моего лица. Нет, истина это вообще ужас какой-то. Это я пока сидел, там у одного чувака был микрофон, блядь фрути и прочая хуйня, но, ну, естественно, я сижу, меня это пиздец как заманило, я думаю, да ну нахуй, можно рэп делать, прям в тюряге, блять конечно, я там залетел, а он какой-то русорэпер -русо -русо там, а.к. Нагановый, тышалай, такой, ну, и я под стилистику его, этих мотивов, так сказать, под его вайп навалил тоже какую-то Русь жесткую. Поэтому мне стыдненько, так за этот трек, но он имеет за собой бэкграунд того, что я его записывал прям там. Поэтому пускай будет похуй. Не назову тебе, потому что я вообще не в курсе, кто там, что там, что происходило, я же отдыхал. Да понятия я не имею, честно. Захотели, отправили. В душе не ебу. СПБ отчасти. Пока пацанов нету, не сказал бы. Да, родился в СПБ, пригодился в СПБ, ничем, только мы занимается. Понятия не имеет уже когда, такие вопросы интересные, да вы заебали уже, по-моему это общеизвестная информация вообще. Не знаю, пацан, стоит с этим поздравлять или нет, если ты осознанно это сделал, то поздравляю, если ты насмотрелся на левопампа какого-нибудь с фейсом, то ты, блядь, мне тебе жаль. Как, да. а зачем от армии косить, если ты сидел? Вот <laughs> единственная польза в этом, во всей этой движухе, блядь. Отсидел, все, не служишь больше. С сайдкиком, да, с Петей общаюсь плотненько. Самая любимая книга? Сложный вопрос, на самом деле их много. Ну я не знаю, <смех> что ж ты там увидел в этом треке такого. Это вообще пиздец, катастрофа. На, на микрофон от караоке записанный. Видимо, просто боль чувствуется момент желание делать трек, пока я типа находился там, передаются какие-то эти эмоциональные вайбы, так сказать, возможно. Но я ничего в нем не чувствую. Ну тогда поздравляйте Мэн с этим, чё. Главное, чтобы тебе работать не надо было. Я вообще не торчу. Так что можешь в мои зрачки заглядывать сколько хочешь. Они, блядь, трезвые пиздец. Я не слушаю таких. Я могу сказать, что я вообще не знаю их треков. Так как меня русский рок мало интересует на протяжении всей моей жизни. Нет, не будут. Да не сказал бы. Все зависит от момента, который ты поймаешь. Если ты вдохновился, достаточно вот бит включить. Бывают такие моменты, что ты включаешь бит, и все, трек пошел. Сразу же. А бывает, что ты вот услышишь бит, он тебе в принципе нравится, но нужно посидеть, подумать. Ну, никогда я больше пары дней не пишу трек. Вообще я могу, блядь, порой за ночь... Если еще и заряжен написать три-четыре трека за сутки. Так это, блять, было в прошлом году, я же сказал, в этом году я зожник хуешки, ёпта. ну дракс. Нет, не видел. Я же не интересую. Вы да заебали, спрашивайте такие вещи. Гидру я последний раз видел в прошлом году, на Новый год. Вроде как живой, я касательно музыки понятия не имею. С ЛСП списывался очень давно, как только вышел еще в Твиттере. Пообщались с ним чуть-чуть, и все. Больше нет, не видел его, не общался, не поддерживал никакую связь. Я ни с кем не корешился. Это вот у тебя ощущение складывается только такое. Трейп пожарил с ним миску, да, я помню. Я-то нет, я в этот момент жарил миску в другом месте. Ну, я, кстати, <coughs> пишу-то не только заюзанный или убитый какой-то, нихуя. Я это резко пишу, просто режу. Ничего, чем я сейчас занимаюсь. Сижу дома. Скучаю. Жду момента, когда вернусь к работе. В полочку играю. Вот решил видеоблогеру поиграть. Ненадолго. Торговать это плохо, да? Потому что ни к чему хорошему в России это не приводит. Гучи ты здесь, блядь, не станешь. Угу. Ну у что сейчас не катаю. Попробовал в Red Dead поиграть во второй. но ну, что то меня заебал на этой лошади там скакать. Нфску себе последнюю поставил, FIFUL 19 ничего ну, такого там. Ну у меня набор игр этих я ебал. И что-то мне в последнее время вообще не хочется играть. Просто, блин, на ютубе сижу, считай, спойки. Да, но они, наверное, обиделись на меня. Они мне предлагали дистрибьюцию свою, чтобы я якобы стал подписантом их паблика. Я сказал, ребят, извините, но как бы нет. И после этого, видимо, они теперь целенаправленно меня игнорируют. Как больно, когда тебя не постит в Рипе или в новой школе. У тебя нет шансов пробиться. И такая история у меня была, что у меня блин на протяжении жизни вообще никогда не было приставки считать. То комп, то еще что-то. И тут я решил блядь, купить себе PlayStation. Купил себе PlayStation, такой как псих в нее играл-играл. И все. Но у меня также и с телками, и совсем другим. Типа пока нету, там хочу. Как только есть, нахуй не надо. Замечательная история. Ну ты вот вообще вопрос, каких людей ты уважаешь? Любых людей, кто добился чего-то в моем возрасте больше, чем я. Правильными путями, скажем так, умных людей, не пизлявых людей. Какие интересные шерифы, шерифы развелить. Да, да, да. Вот так вот и вот и зарабатываем, именно так. Конечно. Носочки ресейлю. Ремешочки уфф-вайт. Надо кому-нибудь. до последнее. В пачке. Чуть просто черная шапка, никаких брендов на ней нету. Тачка — это под конец 2019 года планы. Обзавестись чем-нибудь под жопу уже. А что произошло 18 августа? ну подробнее. Да я даже не знаю, много чего могу рассказать. Вопросы задавайте сами, я тупо вещаю так как бы. Почему вам интересно, что это за Сиги? Нет, это Петр Чертний, братишка, в обновленном дизайне. Блять, что ты пробовал из наркотиков? Героин. Гаш. Всё, что я люблю. Сухарь питерский. Соль. М -м -м. В прошлом году последний раз пиздился Я пьяный приехал к корешу в Москву отмечать Новый год Нажрался, блядь, за 20 минут Начал скидывать какие-то кружки со стола Я скинул кружку со стола, он сказал, вот ты еблан И я, короче, развернулся, разбил ему ебал, выбил ему зуб Вот это был последний раз, когда я пиздился Все, что я люблю. Да не, пока еще слишком дрищ. Я хочу поднабрать в этом году весика, весь себе Купить пожрать, попить, позаниматься. А потом можно и пиздить уже людей ходить. Так-то я тренил, пока сидел. Там на лапах меня парнишка один подтянул. Нормально. Так что можно будет кого-нибудь разложить, если что. В тюрьме побольше был, да, намного. Я там килограмм 7-8 набрал. Соотношение роста к весу сейчас максимально неправильное. Я должен килограмм 90 весить уже. Зачем поедешь за шоком? Шансы твои 90%, блядь. И каждый раз вот эти 10, этот... То, что эти не поймают. Вот Мегамас мне тоже советуют. Типа, блин, гейнер нормальный. И набираешь на нем дохуя. Ну, это что-то мне девочка подарила на днюху. Там камушки, по-моему, то ли сворозки, то ли что-то. И просто серебряная. Такая хуйнюшка красивая. Был худщий, стал здоровый, да. Ну, он на Вискалифу посмотрите, охуенно же, пацан, по-моему, собой занялся. Намного лучше, чем был сейчас. Новый материал в этом месяце. На могилу Вербиться они не ездил. Я вообще на могилы стараюсь не ездить. Очень какие-то ощущения странные с этим. Но если у тебя что-то интересное по дизайну есть, что меня заинтересует, давай попробуем, напиши в директ. Калифа, вот, да, хорошо себя чувствует, хочу с ним пример брать в этом плане, тоже. Потому что если заниматься какой-то концертной деятельностью у нас в России, и попутно еще совмещать вот этот торчилайф там и прочую хуйню неправильную, то ты не вывезешь просто, и все. Да и в принципе по-человечески ты себя чувствуешь лучше, софи во всех смыслах. Да, ну негров ноздри у всех здоровые, поэтому ты тут не преувеличивай, это не имеет отношения никакого. Но ну, я синхерон с таким количеством бабок торчал, я думаю. Но сейчас он красавчик вроде, поэтому берите пример с правильных людей. Я не фитую за бабки, я вообще не фитую ни с кем. Сейчас. Так, что такие дела? Soulja боя, а блоги последние? Я не слежу за музыкой Soulja Boy, наверное, годы так с 2012. -го. Да ты дурак, если ты считаешь, что ты под экстази все вывезешь. Ты, видимо, не теми вещами просто занимался под своим экстази, если ты такого мнения. Я кайф ловлю от... Того, что я занимаюсь, тем, что мне нравится. Вот от этого я ловлю кайф. От спокойствия, стабильности. Ну не скажу тебе, что я прям кайф от этого ловлю какой-то. Да, тут одни нарки даю я Надо под песоту свою как-то, блядь, выгонять нахуй этих наркоманов. Пускай идут слушать какого-нибудь, не знаю, торча, блядь. Я хочу завязать с этой хуйней всей. Ебнутые, что ли, реально. Я уже взрослый стал. А там, если дальше этой хуйней все заниматься, ты же, блядь, сдохнешь. Просто сдохнешь, нахуй. Я как, блядь, могу как бы стопроцентной уверенностью вам сказать, что ни к чему этому вас это не доведет, товарищи. Это пока вы пиздюки еще. У вас все заебись и со здоровьем, и со всем остальным, А потом ты просто не успеешь обернуться, нахуй, ну все, уже поздняк метаться. Я никого не делал такими, суки, вы че, или такие обвинения мне кидать. Это как бы осознанный выбор каждого человека. Если у вас мозгов не хватает своих, то я тут ни при чем. Да, конечно, есть. Понимание придет каждому человеку само в один прекрасный момент. То есть что, что бы я здесь не вещал сейчас, пока сам не допрешь до этих мыслей. Это все бесполезная акция. Слушать чьи-то советы, нотации, блять там, прочее хрень, это все пусто. Да, не хочу, так как я ни с кем из них не знаком с людьми, там, то есть, я не хочу фитовать ни с кем, то есть, дистанционно, там, еще что-то. Если человек находится со мной рядом, там, как бы, залетает со мной на студийку, мы знакомы, еще что-то, то, возможно, это, да, интересно как-то поймать одну эмоцию а вот эти вот какие-то дистанционные фиты ради фита это полный поража не имеет никакого интереса для меня сейчас чувак, прошлые мои треки это мой мой образ жизни я новую музыку еще не выпускал сейчас, так как я чувствую себя сейчас ты можешь говорить мне об этом сколько хочешь послушай мой последний дроп даже там как бы я не столько пизжу за, за дерьмо-то. Дальше вообще это будет сводиться к минимуму. Вот и все. Вот как бы да. Я же не говорю, что я типа в треках говорю, что я пиздец-торчок, а, блядь, сейчас в трансляции вещаю, что я за ЗОЖ. Я, я как бы торчал, блядь. Все, о чем я говорю, я это делал. Ну, и нахуя это продолжать? Вопрос теперь, внимание, вопрос. Это что, какая-то стилистика, что ли, без которой я не вывезу дальше? Да нет. Я бы разноплановый, мультижанровый, блядь, артист уже. Осталось только теперь это презентовать. Да, потом посмотрим. Так что тут история-то такая, я просто к этому пришел не сразу. Ну как бы, как и любой другой человек. Мне хватило примеров со стороны. Тот же Веробиц вот кто ты говорил, чем не пример ярко выраженный того, к чему приводится это дерьмо. Человек был мега талантлив, был лучший звукарь вообще, чуть ли не России, блядь. И что? Пацан просто сторчался, у него поехала фляга, что-то случилось там в личной жизни, и в конечном итоге это привело вот к чему. Просто задумайтесь, блядь, своей тупой мелкой башкой, нахуй, и как бы надо ли оно, если есть примеры, как бы, какие-то. У меня не было примеров. У меня примеры были всю жизнь одни торчки и негры, блядь, которые еще на этом деньги делают. Вот вся, как бы, лайф-стори. И мои пацаны, которые все банчат, блядь, с детства, при бабках и при наркоте также. То есть у меня не было таких примеров. Сейчас уже с возрастом я сам до этого доперу. Это, конечно, будет. И не на вертолете, и на лимузине, и на всем, чем хочешь. Подожди немного. Я понятия не имею, я не общаюсь с ним. Так что так. главное... Заниматься тем Где ты чувствуешь себя счастливым Да, всегда хотел братишку себе Чтобы научить его тому Что, блядь, я не понял в свое время Но, к сожалению, у меня вообще родственников нет, считай Одна мама, и все, больше никого нету Крестная есть еще, и все, больше никого нет. Гамчик, больше никто Да, пацан, до сих пор барыжу. Сонька все нормально, Поторапливают меня, альбом в процессе. Все заебись. Просто там возникли сложности, скажем так, у меня куча проектов с лета висит. Тогда, когда мы еще немножко не умели их записывали, и сейчас все это нужно разгребать, чистить и приводить в божеский вид, поэтому это не все так быстро оказалось. То, что я сейчас записываю, мы, в принципе, почти сразу освободить умудряемся, а то, что вот старенькая лежит и пиздатая, нужно доделывать, сейчас доводить до ума, чистить все. А скоро будет, я доделываю, обязательно выпущу все красиво. Все в порядке. Я думал, что-то снять, но летом надо снимать на такие треки, клипы, да и как-то желание на старье вообще нет, <coughs> какой-то мотивации что-то снимать Я очень быстро перегораю к своей музыке, максимально быстро, причем мне недостаточно выпустить трек, мне он уже не нравится Не знаю, что это за хуйня Так же и с фитами, так же и с фотками, со всей вообще херней Все, что, все от чего, все, что я выкидываю, оно мне фактически сразу блядь, перестает нравиться Я хрен знает, что это за какой-то маниакальный синдром. уже я тебе не могу сказать, сколько сейчас готово. На финале не так много. Да не, не то чтобы дорогие. Тысяч двадцать, там, плюс-минус я их сам проебал где-то, не в адеквате. К ритуировкам отношусь положительно, если они к себе что-то несут хотя бы, хоть частично. Ну и как-то красиво сделано, я не знаю. Психолог бы сгонял, да что-то я не знаю, адекватных если честно, если у меня появится какой-то адекватный и пример человека, которому он помог, он мне раз, раз, распедалит вообще все нюансы, чем он ему помог. И если смысл вообще тратить на это деньги, то я бы сгонял, почему нет. Битмейкеры на альбоме «Я», «Мой звукоинженер», «Вера Майна», Сайт «Сайдкик», ну еще Ахайселф и еще кто-то Вот так вот Да, было бы удобно, кстати, так фильтрануть это все говно Нет уже как сто лет, нет Спасибо. <laughs> лежал в психушке, там весело, блять. Да, <laughs> пиздец. Там, наверно, охуеть, как весело, мен. Обоссаться можно от смеха. Нет, не лежал, слава богу, никогда. Да у меня нету таких психических расстройств, чтобы мне понадобилось какое-то лечение принудительное. У меня, скорее, свои загоны, с которыми мне интересно самому справляться, нежели чем привлекать каких-то людей на помощь, пока еще, слава богу, не приходится этим заниматься. А мне, я не слушаю сейчас биты, что скидывают. Мне что скидывают, вообще такая шляпа, что страшно включать. Потом включишь, еще заебут вопросами после этого. Поэтому, блядь, сейчас я сам где-то ищу биты. Стараюсь. Да и как бы и сами мы пишем уже биты. Да, ты вообще не говори. Я сам в шоке. Чем я заслужил так, вот, а, такую аудиторию, скажем так. Хотя они в принципе везде такие, я не знаю. Ну может каких-то там поп-исполнителей, может не столь неадекватные. Кто, в смысле никто. Кто? Когда я отзывался о Гамчике, что он никто. Хуйню какую-то сморозил. Гамчик сидит, он в семье. Как был, так и будет. Хуйню какую-то пиздите вообще. А я не умею пить, да. С алкоголем у меня вообще страшная история. Поэтому у меня никогда не было манечки бухать. Я вообще спокоен, к этому вообще считаю не пью и пить не умею. Нет, хуйня я или барагозить начинаю, или еще что-нибудь, или блевать. Поэтому нахуй это дерьмо. слага мюзика распались, потому что Лев умер Лёва не стало и идейность пропала у пацанов, так сказать вот они и распались рэпи Лёва Да я понимаю, да, просто, ну, бля, причем спрашивают, как правило, одни и те же люди Или у меня какие-то визуальные обманы, или это реально одни и те же чуваки Спрашивают там по третьему, четвертому разу у меня Да и слава богу, что ее не будет ни у кого, не дай бог вам такую хуйню какую-нибудь испытать Да, я видел пост, что ВОКа там прикрыли что-то Ну, бывает, дерьмо случается Завязай с дерьмом, займись делами, блять Когда ты занят делами, у тебя нет времени на дерьмо Дай бог, там на выходных найдешь времечко себе чуть-чуть и все И то как бы, нет-нет, еще подумаешь, надо бы, оно ну, тебе Стопудово вот Будет, конечно, чуть-чуть попозже просто с альбомом разъебусь, со всем этим разъебусь. Там можно будет спокойно и какой-нибудь турчик собрать. И в городе у себя побахать, каких-нибудь тусовочек сделать. Режим снова отлично Сейчас вырубает уже к 11. Уже все в сон клонит вообще. И без будильника, считай, проспать там 8-9. То есть очень круто. Какие игры, типа, помогают от дерьма отойти, ебнулся что ли. Только больше начинаешь курить, если игры полюбишь. Чтобы интереснее играть было. Так что не надо здесь, это все фуфил. В 14 лет начал заниматься музыкой. Никаких пока не будет фитов, уже сто раз говорил. Не хочу. Не вижу тех, с кем мне интересно это сделать. Нет, может и есть, если мне интересно это сделать, но это нужно делать правильно, а не писать кому-то там в личку, давай фитонем, блядь, надо встречаться, надо вместе ехать, работать, это все не так-то просто, как вы думаете? Домашнее животное было, кстати, у меня кот умер, пиздец, 17 лет коту было, грустная история, скажем так, райпи-кот. Биты сейчас не на альбом делаю сам. То есть на альбом то, что я делаю, это я как бы со звукарем делаю. Так как у меня еще руки-крюки немного для альбома, скажем так. Вот. Но я участвую в процессе, сам пишу драмки, подбираю звуки, прочие вещи делаю сам. А так биты пишу, учусь сам пока писать в процессе просто. Да-да-да, вот. Игры это фуфло -фу, все полное, это не думаю, что тебе это как-то поможет. Следующий трек будет э, как раз с альбома, потому что я его выпущу синглом, но я думаю, что я его в любом случае включу типа в трек-лист альбома грядущего, поэтому в принципе там по звучку будет отдаленно уже напоминать альбом, а подогревать интерес какими-то сниппетами за месяц там, блядь, ну это глупая акция вообще, Будь, потом заебут меня вот эти любители спросить, блядь, про наркотики и про прочие, какими-нибудь комментариями, блядь, где где где где и проще история поэтому заранее не очень хорошо все это делать ну я так не люблю по крайней мере так если, чё, если что если что-то и полить то полить хотя бы за недельку уже до самого релиза ну, осенью еще хотел вот уже сейчас зима закончится все хочу еще Хотелка, плохо работает в этом направлении. Во всем остальном вроде справился, а вот, блядь, с сигаретами все, блядь, борьба никак не может закончиться. Ну, почитай где-нибудь. Я не хочу здесь нотации проводить, как это все происходит. Конечно платят тебе? Не, не будет. Я вообще не понял, нахуй я с нифита ну. как <смех> это чушь, блядь. Трек тоже Параша. Да вот, да. Я припалю снипит грядущего трека в ближайшее время, как утвердим твердим мы. Потому что в нем будет дата вписана, так сказать, монтирована. И я не могу его сидеть. Он уже готов, и я не могу его сейчас выложить, потому что дата типа, ну, не утверждена, скажем так. До конца недели надо доделать трек, и тогда утвердим дату уже. Можно будет припалить уже что-нибудь. Тогда да. Так что так. Брат, расскажи за лейбл. Ёпта. Брат. Не брат ты мне. Бля, надо было. Я очень хотел пере, пере, пере, пере, переделать, перемастерить трек Там Мы же его убили с видением. Охуевший трек был. Первая попса коммерчески успешная от меня была. И у и с видосом торопливым. Вообще. Мне грустно за этот трек. Может, я его перевыпущу какую-нибудь версию попозже. Так что так. Да я не скажу, что редко. Это вот второй эфир уже с разницей в день то есть я позавчера выходил сегодня выхожу может быть будет настроение еще выйду со студички как поеду и так далее почаще сейчас буду это делать так как я уже объяснял по какой причине могу это сейчас делать чаще в принципе мне не впадать здесь посидеть попиздеть когда я ничего не делаю по сути Да нет, я не врубал демку, мэн, там не демка бывает, там, блядь, по-моему, тот же трек был, хотя я хрен знает, я уже не помню, честно Да, я его хочу ремейкнуть, не то что ремейкнуть, а пересвести, ну, по крайней мере, мне он нравится, что-то в нем есть То есть не доведен до конца, он не может так сиять, как мог бы, как, в принципе, есть прошлый релиз, если бы я его нормально свел, он бы намного лучше был Зачем ты придумал сам себе дедлайн, сам в него не успел, блять, кривой видос туда-сюда. Ну вот и обосрались чуть-чуть, но ничего страшного. Тебе жизнь научилась, что не надо прыгать в последний вагончик никогда с музыкой. Если ты хочешь делать красиво, то поливать вообще, кто там что ждет, пока ты не доделаешь, не выпускай никуда. Потому что фидбэк будет не тот. В своих же глазах, в первую очередь. Да, фактически, да. Я не могу ни с кем больше работать. У меня очень интимный это момент, чтобы я чувствовал себя раскрепощенным максимально на студии. То есть я работал много с кем, и немного не тот вайп, что ли, идет во время записи и вообще в целом. Да, да, да, так он и называется. Кошмар этот, блядь. Я его блокну через Соньку, могу теперь блочить свои треки, через заблочу его нахуй. Нет, это не скрипичный ключ, это ангел-хранитель. Его невозможно слушать сейчас в таком виде, в котором он есть. Там тюнуши прям режет, все криво, все пиздец некрасиво. Тогда еще не умели сводить фактически, свели как умели, так сказать, еще и второпясь. То есть это вообще двойное, двойной ужас. Проблемы с памятью? Да нет, вроде нету особо. У меня замечательная память с детства. Я конечно, прокурил чуть-чуть, но... Так что так. Вроде не жалуюсь на склероз пока что. Бля, с удовольствием бы, да. Только для сводки надо пару лет так убить минимум в одинокого, так сказать, отшельника от этого мира просто. Купить себе микрофон и начать дрочить свои капелы. Да я сейчас могу на старых тренироваться, в принципе. Видеоуроки за видеоуроками, видеоуроки за видеоуроками. Каждый день проснулся, начал, проснулся, начал долбить, долбишь, долбишь, долбишь, долбишь. Лег спать, проснулся, начал ебашить. Только так у тебя получится что-то в этом направлении. Ну, в принципе, чистить дороги и прочее, это там можно и так. Мне особо не надо ума, а вот чтобы что-то из этого красивого уже начать делать, то это, конечно, пиздец. Не один год нужно затрачиваться. Спасибо. Так и двигаемся. А я хрен знает, почему нету. Да можно, причем легко, просто нужно задрочиться в этом направлении. На это нужно убивать все свое свободное время максимально. А сложно совмещать как бы написание треков, написание битов, сведения, плюс все прочие другие какие-то маркетинговые движухи и прочие говнища, еще и плюс учиться сводить себя. То есть, ну, оу, если ты не успел это сделать до того момента, пока... человек, то это вообще пиздец. Привет своей сестре, передай. Бэби Тейп просто задача, если еще поэтому ему удобно. Он считай, стрельнул уже на навыках. Теперь он может заниматься уже, считай, просто как бы создавать. А когда ты, блядь, грубо говоря, начинаешь уже какой-то иметь, не знаю, там локальный вес в игре, и тебе еще попутно совмещать все это нужно, это сложнее намного. Спасибо. Тоже не хворай там. Я не знаю, кто там что, кому свел. Я вообще веду только к тому, что время, время. Очень сложно. Ну, по крайней мере, ладно, биты научиться делать, но вот сводить еще попутно, это пиздец. Да, будут. Много где. Разных. И что это за сериал? Я бы, может, глянул, если он интересный. Так, нет чувака, который мне вечно напоминает, что мне пора кушать идти А мне пора уже, на самом деле Сколько времени сейчас вообще? Сам мне говорит, пора съебывать Через минуту 50 меня отключит Так что, господа Я Рад был там пообщаться Кушать пора, вся хуйня там Зожик зовет вот. До конца недели трек все доделаю Все, да, скину тизер, скину Новый музон это этом месяце всех обнял приподнял.